Смотрите, перед нами позвоночник взрослого мужчины, 175 сантиметров, 20 лет. А что обратить внимание? В идеале все позвонки должны быть ровными. Крестец утоплен в пазах. Вот это называется повздошные кости. Вот это крестец, вот это копчик. Здесь он таким же образом. Вот он расположен. Да? Вот. В идеале все должно быть симметрично. Как понять, симметричен ли он у вас? Кладете своего родственника, ребенка, жену, мужа, брата. И смотрите, ставите вот таким вот образом пальца И смотрите, насколько они у вас утопают. Смотрите. Вот сюда. Смотрите, насколько у меня утопает. Видите, это в идеале получается полторы фаланги. да? Это больше 2 см, 2-2,5 сантиметра. Но здесь еще очень много мышц. Поэтому не, не совсем может утопать. Но все равно, если ты продавливаешь, даже если они спазмированы, мышцы, ты можешь достать до него. Зачастую к нам приходят люди, крестец, он выходит из своих пазов, вот как раз по вздошной кости, он находится вот на этом уровне уже. Да? То есть что происходит? Он раздвигает кости повздошные, да? то есть таз становится шире, перекос идет в лобковой кости здесь. Дальше возникает очень много болезненных ощущений, достойные процессы в малом тазу, проблемы с женскими заболеваниями у женщин и прочие вещи. Перед вами позвоночник, это взрослый человек, 175 рост, в идеальном состоянии. Посмотрите, какое расстояние между позвонками. Остистые отростки друг друга не касаются. И посмотрите, как крестец в подвздошных костях, чтобы вы понимали, вот они, воздушные кости. Вот это крестец. С1 по-другому его называют. Как он находится? Посмотрите, какой его угол отклонения идет. Вот. Вот это крайне важно. Если его взять, ну вот, вот он, как выглядит. Вот я его покажу. Основная проблема здесь в том, что когда этот крестец поджимается, Смотрите, сколько из него выходит нервных окончаний. Вот это вот и называется конский хвост. Видите, сколько здесь а, нервных окончаний. А теперь перевернем с обратной стороны. И посмотрите, что творится здесь. Вот если крестец в своих пазах зажат, он зажимает очень многие нервные окончания, которые дают снабжение внутренним органам. Органы малого таза, в ноги. Очень много болей происходит. Но также мы должны обратить внимание вот на эту маленькую часть, на копчик. Наталь, вот, обратите внимание, основное, в каком положении должен быть крестец. А теперь посмотрите свое МРТ, так ли он у вас находится. Если вы заметили, у своих родственников, у кого-то, здесь нет равномерности, где-то может быть здесь чуть-чуть бугор, да, мышечный, а здесь нет, вот так вот пальцами проверили здесь, пальцами проверили здесь, Потом поставили руки вот таким вот образом. Если вы чувствуете асимметрию, ребят, вам нужно к нам. И тогда мы поставим, и получается крестец – это основа позвоночника, на котором все держится. Часто мы видим, обратите всегда внимание, бывает, что разгибатель спины, а вот две большие мышцы, одна больше, другая меньше. Прям, ну, визуально, если посмотреть, вот с такого ракурса. Бывает, что их прям видно, что она одна больше размером, другая чуть-чуть меньше. Когда мы ставим копчик на место и крестец, включаются совсем другие мышцы и идет уже произвольное выставление симметрии в самом теле справа и слева. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео. После того, как вы нажали подписаться, нажмите на колокольчик